Всем привет! Вы на канале Жанна Спорт. Сегодня я вам покажу несколько видов мостиков. Первый вид мостика. Из положения лежа встаете и начинаете раскачиваться, чтобы у вас выпрямились ноги полностью, чтобы становились как можно прямее. Затем подходите ближе, к сначала подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Здесь я основу на дорожке, перед тем как растягиваться, нужно хорошенько размяться, надо загреться. Здесь я пробую сделать перекарм. Второй вид мостика из положения стоя Здесь я учусь делать переворот вперед, не совсем получается, но надо пробовать. Здесь я пробую растягиваюсь, спину, разминаюсь, так очень хорошо спина растягивается держитесь все перегладину и старайтесь уснуть как можно держать руки при этом нужно поднимать еще один вид мостика это мостик у стены вы подходит встаете у самой стены с положением лежа, начинаете подниматься, выпрямляете ноги и вы будете касаться лестницы. то есть спина будет гораздо прямее, тоже очень хорошо.